и снова здравствуйте, дорогие любители Counter-Strike, с вами, как обычно, я Александр Найф Смирнов, продолжаем с вами наблюдать за турниром 2 на 2 Summer Tournament от проекта Moscow Battlegrounds, и у нас очередной четвертьфинал, Shadows of Ancestors, ну, будем называть, в общем-то, по-русски, это у нас Тень предков против коллектива C. Если я правильно читаю, если неправильно читаю. Ребятушки, извините, интуитивно не совсем понятно, как правильно... Читать кое-какие словечки Ну, собственно, карта Вертига Это первая карта этого best of 3 Вторая карта Шорт Даст И третья карта Инферно Разумеется, Инферно мы с вами увидим Если она понадобится Отличный хедшот от snoopy Доги И следом еще один хедшот от него же Это 1-0, дорогие друзья Пистолетный раунд в активе Команды Сипа Итак, давайте по составам Предков, значит, у нас представляют Уэйкап ЮА и Токсик. И также команда Сипай это а, Снупи Доги и Симба. Ну, собственно, пауза от атакующей стороны от Shadows of Ancestors, то есть э, Тень Предков. тень Предков, даже точнее. Ну и, в общем-то, сказать здесь нечего. Турнирная таблица на данный момент, дорогие друзья, выглядит следующим образом. Как вы можете заметить, Taret Family и BloodBud уже находятся в полуфинале, выбив Волоконовских и команду The Last с турнира. Эти ребята получают только лишь привилегии на серверах в виде випочек. Ну а остальные игроки пока что продолжают бороться за э, главные призовые денежки, так сказать, потому что первая тройка сильнейших команд получает 6000 рублей. А остальные просто випочки. Ну, как бы и в этом матче, естественно, одна из команд также покинет турнир. И кроме как випками, ничем больше довольствоваться не получится. В принципе, это неплохо, но денежка настоящая всегда, конечно, гораздо-гораздо интереснее. Ну, фармганы MP9 и MP7 у игроков обороны. Атака у нас играет с МАК-10 и Диглом И непосредственно сейчас что-то готовится нацеленная на точку... на какую точку? На контровский респаун, да, если я не ошибаюсь? Нет, на точку А, простите. Ошибочка. Вообще, к слову сказать, вертига в напарниках мне играть не доводилось, поэтому я не могу точно знать, какая э, из точек здесь играется, но учитывая позиции игроков обороны, я бы, конечно, предположил, что разыгрывается в напарниках точка все-таки Б. Они а, а, на которую сейчас зашли Ребята из э, Тени Предков э, Токсик Прячется за цементом Снупидок уже здесь вовсю разбрасывается э, слеповыми гранатами Выходит на контакт сразу под перекрестный огонь Попадает Симпа, забирает вейкап АЮ А вернее вейкап ЮА И один на один с Токсиком Дефьюз-киты имеются у игрока обороны, что позволяет ему, в общем-то, идти и пушить соперника. К сожалению, времени только на дефьюз не остается, но минус по токсику сделать все-таки удается. Правда, опять-таки, справедливости ради в этой ситуации нужно разбираться чуть более детально. На мой взгляд, точка А все-таки не разыгрывается. И в данный момент, невзирая на то, что чат закрыт, чат вы не видите... Я его слово сказ... к слову сказать тоже не вижу, но ключевым моментом является то, что в данный момент по звуку можно догадаться, что ребята что-то обсуждают активно. И вероятнее всего они как раз-таки обсуждают то, что игроки атаки вышли немножко не на ту точку. Симба забирает токсика. И Уэйкап пою. есть автомат Калашникова, нет раскидок, но, тем не менее, есть второй армор, чего, в общем-то, может быть достаточно для того, чтобы перестрелять двух соперников с фармилками. Вейка пою, кстати говоря, забирает Снупи Доги, И Симба, 100 хп... И простейший хэдшот для SimBM2.1 в пользу коллектива Сипай. Надеюсь, опять-таки, повторюсь, читаю правильно. Прошу прощения, если название я как-то исковеркал. Но вы в любом случае можете мне написать правильное название команды в личные сообщения ВКонтакте. Я учту. И в следующем комментировании, абсолютно со стопроцентной уверенностью могу сказать, буду произносить никнеймы и название команд корректно. Токсик забирает Симбу, Снупи Доги Есть Эмочка, ну и против Фармгана и Дигла по идее Эмка стоять должна на самом деле И без каких-либо сложностей Не сразу заметил тень Снупи Доги от своего соперника И именно из-за того, что он не заметил эту тень он и погиб Ну и как следствие очередной временный ничейный результат На ваших экранах снова ребята поравнялись Но на этот раз уже без экономики остаются игроки обороны чем это чревато? Ну, а кроме отдачи раунда, возможными проблемами с экономикой в дальнейшем, потому что сейчас а, закуп, конечно, не в ноль, но с деньгами в любом случае могут возникать какие-то непредвиденные трудности. И, как вы видите, куда-то пропал внезапно, куда-то пропал прицел а, на эмочке снова у нас уже в который раз. Происходит идентичная ситуация, периодически пропадают в прицелы на каких-либо девайсах О, oh, Counter-Strike, ты замечательная игра, совсем без багов Снупидоги, хорошая позиция, минус 5-7 И второй минус сделать не удается, но есть еще Бигл, который по-прежнему может сработать 30 хп против 100 И очередной легкий минус для... Симбы, в который раз он практически даже не двигает мышкой. То есть он просто выставляет прицел, и под этот самый прицел открывается один из оппонентов. Забавненько. Забавненько, что так происходит. В принципе, можно просто тогда пользоваться клавиатурой. Разумеется, это, конечно, шутка. Такое происходит крайне редко, что соперник открывается прям на ваш прицел. Это скорее... Исключение исправил. Симба под дым пытается сейчас удерживать позицию на лестницах. Слышал топот от соперника снизу. Ух ты! Вот это среагировал Симба. Отличный минус, но едва-едва не погиб после контакта с Токсиком. Последним остался Wake Up U.A. Как вы знаете, у него есть дигл и нет девайса. Но есть второй армор, что в принципе... Не сильно на самом деле меняет ситуацию, но в любом случае какой-то все-таки плюс с этого извлечь можно. Как минимум, если будет минус, но ну, тайминги. Но, конечно же, тайминги. Именно в тот момент, когда игрок команды Сипай выходит э, чекнуть э, позицию, у нас здесь внезапно игроку атаки понадобилось отвернуться. Ну, как следствие, сами видели, к чему это привело. 4-2, Сипай врываются вперед, э, перевес... Небольшой в два матч -пойнта. В принципе, нельзя сказать, что это прям, конечно Ощутимый Буст по взятым раундам Тем не менее, Токсик все-таки Перестрелял Симбу Вот в предыдущем раунде не сумела, а в этом удалось Что ж, раунд для Снупи Дога Либо он сможет его забрать либо... Ну, либо нет С двух сторон, кстати Пытаются пикать своего соперника Игроки команды Shadow А Токсик что? Сам умер? Не понял я не понял, что сейчас произошло, но что-то какая-то странная надпись была в Килфиде, увы, а посмотреть <laughs> еще раз, что это была за надпись, не получится, но тем не менее, один в один ситуация, 48 хп против 32, и тут опять-таки вопрос в таймингах, и тайминги складываются удачным образом для игрока обороны, и как следствие пятый раунд отправляется к ним. Забавно, забавно, что как минимум команда Сипай более везучие ребята Потому что тайминги в большинстве перестрелок складываются таким образом Что парни успевают заметить соперника первее, чем соперник успевает заметить самих игроков обороны И может быть это даже не столько везение, сколько, например, скилл грамотное занятие позиций Как вот, например, сейчас Симба очень хорошую точку занимал под так называемый фишечный дымочек в котором есть окно, через которое можно чекать э, своего соперника Удается, кстати, сделать минус По все тому же Токсику я уже заметил Здесь принципиальное противостояние Токсик постоянно перестреливается с Симбой Ну а Снупи Доги постоянно с э, Wake Up ЮА Ну и даже в этот раз, кстати говоря, э, сохраняется Данная теория Снова вейкап ЮА делает минус по Снупи Доги И мы с вами видим О боже мой И мы с вами видим забавный момент В котором игрок атаки Не совсем удачно приземляется Спрыгнув со второго этажа на первый 6-2 Подарок, не иначе, именно просто подарочный раунд для команды Сипай, потому что здесь, конечно, 32 хп и дигл это не вот-то уж прям замечательная ситуация, но это как ни крути, хоть какая-то ситуация, где ты еще можешь побороться за победу, а если ты просто падаешь вниз, борьбы не будет. Токсик э, застрелил Симбу, но при этом не успел убежать из Молотова, который перед смертью выбросил игрок обороны. И Wake Up ЮА снова остается против своего... Ох ты! Принципиального оппонента! Но на этот раз хедшот за вейкап ЮА, причем просто бешеный хедшот, почти не останавливаясь, пронесся как торнадо по голове своего оппонента. Ну и 6-3, в общем-то... Опять же, здесь не совсем понятно... Сила сторон ввиду того, что Shadows of Ancestors Практически ans, Ancestors, прошу прощения Ну, в общем, Тень Предков Практически не раскидывают Какие-либо какие точки И снова Wake Up U.A. Убивает Snoopy Doggy и Simba Откидывает молотов, который призван немножко сдержать натиск игроков э, атаки. Ну и в результате перенаправить их на выход с другой позиции, где как раз-таки Симба уже готов эту позицию э, принимать. 13 хп у Токсика и хаешечка похоронная! Минус Токсик с гранаты Симба взрывает оппонента. 7-3. Не хочется, конечно, говорить, что матч проходит в одну калитку, но пока что... Ну, оно типа что-то такого и происходит Да, конечно, ребята из э, команды СОА Как вы видите на аватарке у Токсика Именно так звучит аббревиатура их команды Пытаются Но попытки достаточно тщетные на самом-то деле При учете того, что раскидки практически не используются А это, между прочим, очень важный момент Сдупи Доги в аркаде забирает вейкап ЮА И Токсик пытался сейчас убить Симбу Но оставил ему 69 хп В принципе сам не умер И наверное это самое главное в этой ситуации Потому что гибель игрока атаки Уже будет означать поражение в первой половине Чего как бы не хотелось бы допускать Но я все-таки думаю Что оборонительная сторона здесь Немножко посильнее Хотя если пользоваться Ох ты! Вот эта фоточка Минус Токсик Прошу прощения, минус Симба. И заметьте, опять-таки, два игрока команды Сипай находятся на одной и той же практически позиции, но хэдшот прилетел именно в голову Симбы. Куча принципиальных противостояний, и Токсик в результате выигрывает раунд для своей команды. 7-4. Интересно всегда смотреть на... Подобные матчи, то есть на матче 2 на 2, это не совсем, так скажем, стандарт, и из-за этого малость непредсказуемый исход событий может быть. Но ну, вот у нас неожиданность, неожиданность складывается <coughs> под лестницами, куда именно сейчас сипаевцы решили выбежать в аркаду и запушили вейкап. ЮАП, который, кстати, решил также сыграть с, со ступеней. Но при этом неожиданно Снупи Доги тоже решил сыграть именно с этой позиции. Симба в руках с Бизоном перестреливает Токсика. И все-таки первая половина остается за обороной. Не сказать, что я сильно удивлен. Даже на напротив. Я скажу, что я приблизительно такого и ожидал. А что еще могло бы быть, скажите мне на милость. Да вероятнее всего, попросту даже ничего Потому что оборона, ну, здесь действительно, все-таки принимать 2 на 2 всегда гораздо проще, чем выходить. Вот, выходом вы еще попробуйте, ну, вот, раскидайте что-то, да. А попытайтесь как-то грамотно куда-то выйти. Ну, такой себе, честно сказать, молотов, выброшен сейчас был Симбой. Но, однако спрейдаун заходит неплохо, и следом еще и со вторым справляется Симба. Блестящий даблкил и 9-4 как следствие. Круто. Так вот, я все-таки убежден, что атака без раскида точек ну, не будет выигрывать, какая бы это ни была карта. Хоть Cobblestone, который мы смотрели в предыдущей э, встрече между э, командами э, The Last и BloodBat. Будь то оверпас, э, что угодно Если атака ничего не будет прокидывать То оборона просто за счет парочки дымов И, ну, грубо говоря, небольшого количества слеповых гранат Будет выигрывать Странно, что Симба сейчас не заметил э, позицию оппонента Который в него стрелял И, э, более того, не просто стрелял Но еще и не попадал очень длительный промежуток времени Ну, немножко не повезло Окей, я понимаю, такое может быть Растерялся Хотя там... Маг... Ничего себе! <смех> вот это да! Вот это да! Здравствуйте просто! Хороший хедшот от Снупи Доги и вейкап ЮА один на один, как обычно, со своим э, заклятым противником. Ну и перебежка. Перебежка, в общем-то, на достаточно... Недалекую позицию, скажем так На смежную, да, то есть теперь будет у нас Выход через мидл, но во всяком случае Попытка будет зайти именно через Него на точку Б а, Да, да Все-таки отправляется Непосредственно в саму точку, МАК-10 в руках И это есть ГУД. 33 секунды до конца раунда, калаш на такой дистанции, конечно, должен был завершать этот раунд И, в общем-то, он и завершил 10-4 Последний раунд первой половины, дорогие мои друзья Команда SoA Могут взять пятый И, в принципе, я бы даже охотно поверил В то, что этот самый пятый раунд как раз-таки и будет взят Но Не будем э -э, бежать впереди паровоза Как минимум у Wake Up are, э -э, нет девайса Ух ты, вот это забрили. Ну вот теперь уже, кстати, действительно можно забирать пятый раунд. В силу того, что, ну как бы это правильно сказать, э, два игрока атаки все-таки. Снупи Доги. Минус вейкап ЮА. И ситуация один в один. При этом выбита бомба. 14 хп у игрока обороны. Это ужасное, конечно же, количество, простите, дорогие друзья, количество хелспоинтов, скажем так, практически неиграбельное, но неудачные тайминги для Токсика. Но я же говорил еще в начале карты, что очень большое количество удачных, неудачных э, таймингов все-таки здесь присутствует и более везучими все-таки, как правило, оказываются ребята из команды э, Сипай. Слову, к слову, простите, как вы видите, в очередной раз происходит вакханалия и нужно менять коллективы местами от руки. Но вроде бы с этим делом я справился. Сипай... 11 взятых раундов, и вейкап ЮА попадает именно в кого? Правильно, правильно, именно в Снупи Доги. Конечно же, он потом справляется и с Симбой, при этом два игрока атаки не смогли, по сути, продавить позицию всего-навсего одного игрока обороны, что для меня лично странно. Типа, камон, on, guys, вы выигрываете со счетом с каким счетом вы выигрываете 11-4 первую половину И не в силах продавить одного человека Ну, видимо, не повезло Видимо, может быть, стрельба не легла или что-то такое Но э, полный ноль по закупу у команды Сипай И здесь Токсик готов, в общем-то, принимать абсолютно любые выпады И первым погибает Снупи Доги Странно даже, что не Симба Потому что обычно именно Симба в этой ситуации, скорее всего, погибал бы не отпускает игрока атаки Что достаточно ожидаемо Я не думал, честно сказать, даже Что он может попытаться убежать Но попытался Попытка Не пытка, как говорится 11-6 И вот теперь уже байраунд Причем очень и очень тоже интересный Огромное количество гранат Просто всех разновидностей у Симбы Но в руках Бизон И по минимуму гранат у Снупи Доги Но в руках автомат Калашникова и игроки атаки, кстати, действуют с одной и той же позиции. Немножко подгорел сейчас Симба. Ну, как немножко на 16 хп. Не так уж, в общем-то, и мало. И раскидка. Раскидка под точку. Ну, ожидаемо Б, разумеется, конечно же, не точку А. И медаль за синхронную гибель получают ребята из команды Сипай. Uh, потому что погибают они, ну, абсолютно синхронно, повторюсь. Чуточку не повезло. Ну, такое бывает, опять же. Опять же, Counter-Strike все-таки игра не просто про стратегию выходов на какие-либо точки, про какие-либо раскидки и так далее. Это еще и игра про везение. Опять-таки, тайминги. Будут ли они удачно для тебя складываться и прочее, прочее, прочее. Нюансов очень много. Snoopy Doggy забирает вейкап Юа. Токсик пытается спрятаться на точке Б за балкой. Ну, в принципе, не такая уж на самом деле и плохая позиция. Но если тебя там найдут, то ты оттуда уже никуда не денешься, к сожалению. Ну, кроме, конечно, падения вниз, но падение вниз не принесет победы ожидаемой. Ну, торчит же. Да, торчит. Все, увидел. Увидел, среагировал. Снупи Доги молодец. Хотя, забавно, он так долго шел и перед его лицом буквально торчал. Даже не кусочек, а практически полтуши оппонента, но... Но он активно его в упор даже не хотел замечать Видимо, не верил своему счастью 12-7 Ну, конечно же, позиции стандартные Симба с прострела уволил сейчас Токсика И Снупи Доги э, Спрей дал нам последней пулькой, можно так сказать Ну, конечно, не последней пулькой, но около последней Попал в бубен Опять-таки, кому правильно вейкап ЮА? Мне вообще до бесконечности нравится, как происходит этот матч. Здесь постоянно только одни дуэли. По-моему, раза два всего э, Симба открывался не на Токсика, а на вейкап ЮА. Это настолько смешно, что даже верить в это отказываюсь. Ну торчит голова, неужели Но ну, вот никто не видит Симба? Ну вот серьезно? ха и вот это, вот это треш 13-8, дорогие друзья Ну, команда Тень Предков получила возможность реабилитироваться Да и еще и какую возможность реабилитироваться С Диглбаем, парни осилили забрать Ну, конечно, да, во многом просто что Из-за того, что Симба не увидел соперника Именно это и привело к тому, что раунд закончился именно таким образом Токсик. Снова э, за колонной. но как, за балкой. Я надеюсь, теперь э, балку будут э, чекать более тщательно. Но мало ли что, я надеюсь, как говорится. Снупи Доги, потерявший тиммейта, остался один против двоих. И, естественно, игроки обороны, по идее, не должны отдавать такой раунд. Но вот этот Молотов должен был прилетать туда гораздо, гораздо, гораздо раньше. 13-9. Неплохо, кстати, пытаются справиться с обороняющейся стороной СОА. Вроде бы она даже как-то подконтрольна им в какой-то степени. Ну, во всяком случае, счет во второй половине 5-2. И, естественно, в пользу СОА. Сипай, скажем так, пока играют чуточку послабже. Ну, Форсбай, МАК-10 и П-90. П-90, конечно, девайс максимально ужасный для соперников. И МАК-10 тоже очень оказывается неплохим. Бомба выпадает в самом-самом неудобном месте, где только могла выпасть. Но, естественно, Снупи Доги подбирает автомат Калашникова, что очевидно. Я думаю, игрок с ником Токсик прекрасно понимает, что его соперник пойдет за девайсом. Произошел... Ух ты! Здравствуйте, товарищ Снупи Доги! Ваш соперник попал вам в голову. 13.10. У меня для вас, как говорится, плохая новость. Вам только что разбили черепушечку А ведь вспомните, 11-4. Вспомните, 11-4. Разница в 7 матчпоинтов, а теперь всего-навсего в 3. То есть проделанная работа командой Shadow of... Shadow of, господи. Shadow of. Ancestors... Ancestors. Действительно крутая. Парни бодаются, бодаются до последнего, и это очень важно Нужно забирать соперника на релоде. Собственно, Снупи успевает это сделать, но не успевает сориентироваться, что Токсик у нас находится рядом 13-11, и паузу теперь уже берут игроки команды Сипай а Пауза от СОА мы видели в самом начале, после, по-моему, если я не ошибаюсь, 2-0 Ну и сипайцы теперь... Да обязаны брать паузу, причем, я думаю, еще можно было бы даже в предыдущем раунде взять, чтобы было время на обсуждение всех, абсолютно всех нюансов и деталей проведения экономического, экономического раунда и последующего полноценного байраунда. Ну вот сейчас, правда, не совсем он, конечно, полноценный, оставляет немного денег себе Снупи э, Доги на будущее, так скажем, и берет P90. До конца паузы 13 секунд, э, и Симба закупается, кстати говоря, в ноль. Ну, наличие дикого, блин, ну, это, конечно, круто, когда у тебя есть ложная граната, но, скорее, это просто трата полтинника. все. Не более того, потому что редкий случай, когда дикой вообще тебе хоть чем-то может помочь Ну, здесь что-то в гляделке играют сейчас парни из СО Но это все уже не важно Начался раунд И у команды Сипай было предостаточно времени обсудить то, как они будут его э, проводить Ну что, под флешку сейчас будет, видимо, заходить Симба да, вылетает флешка, и Симба пытается аккуратно все а, прочекать, при этом вейкап ЮА в упоре. Слышит бегущих соперников, но отдается под p 90 Снупи Доги. Правильно, именно под его П-90. Токсик. Автомат Калашникова в упоре сейчас будет а, встреча. С двумя полноценными девайсами попадание в голову Симби. Именно сю... Простите, дорогие друзья, вы можете подумать, что я, наверное, шизофреник, если уж настолько сильно и настолько тщательно постоянно заостряюсь именно на этом моменте. Но это действительно просто доходит уже до смешного. Из двух соперников Токсик попадает именно Симби в голову. Именно ему. Ну, теперь, кстати, смена девайсов по 90 уже у Симбы и Снупи Доги с автоматом Калашникова. Сейчас для полноты картины достаточно не чекнуть Токсика. Ну, чекнули. Ух ты, Снупи Доги. Молодец. 15-11 и матчпойнт, дорогие друзья. 27-й раунд этой встречи, в котором, в общем-то, будет решаться, что будет дальше-то. Будем смотреть 28-й или отправимся смотреть карту Шорт Даст? А учитывая экономическую обстановку у команды СОА, предки, видимо, не оставили ничего в наследство, и поэтому есть 5-7 и эмочка. Ну, эмочка это в любом случае хорошо, это, по сути, в принципе, полноценный девайс, да не в принципе, а так оно и есть. Симба уступает перестрелке токсику. Кто бы сомневался. Ну и Снупи Доги один на один с Токсиком остается, потому что вейкап ЮА также проиграл перестрелку э, своему сопернику. Токсик, кстати, принимает очень интересное решение. Уходит на максимально вообще дальнюю дистанцию от своего соперника. Здесь просто нужно подбирать бомбу и ставить ее. Естественно, Снупи Доги не понимает, что соперник убежал, а соперник убежал. Ну, сейчас уже, учитывая такие тайминги, по-моему, несложно догадаться, что игрок обороны попросту пошел обходить Ну и, кстати, как вы видите, Снупи это прекрасно понимает, потому что лестницу он практически даже и не чекает Так, поглядывает на нее, знаете ли, э, ну, просто ради приличия Потому что вроде должен. Токсик же пытается не топнуть и быть максимально тихим. Ему, кстати, это удается сделать. У него есть дефьюз киты. Времени достаточно. Посмотрели друг на друга игроки обеих команд. И начинается перестрелка, в которой Токсик все-таки остается победителем. 15-12, дамы и господа. Странно даже, что Снупи Доги проиграл подобную позицию. Как мне казалось, это было... Выигранной ситуации Но ладно, видимо, мне просто показалось Что ж, очередной матч Который означает, что сейчас мы либо пойдем смотреть 29-й раунд Ну, либо же команда э, Сипай все-таки отправит нас смотреть Short Dust Все будет зависеть, в принципе, от них Потому что они, так как являются атакующей командой Должны задавать темп раунда И, в принципе, всю развязку этого самого раунда Снупи Доги Перед тем, как ослепнуть, находит Вейкап ЮА и забирает его Посредством убийства Со своего П-90 Ну и теперь уже два в одного против Токсика Токсик занимает приблизительно Ту же самую позицию, которую занимал в предыдущем раунде Снупи Доги Но единственный вопрос, что тогда ситуация шла От ретейка, а теперь же Токсик! Вот это попадание Минус Снупи Доги, но Симба Увы и ах все-таки забирает своего оппонента, точка на этой карте все-таки поставлена, команда Сипай выигрывает, я опять-таки повторюсь, блин, мне все-таки кажется периодически, что это действительно не Сипай, а как-то по-другому.